На пятое место этого рейтинга я бы поставил выбор города Драгича под 45-м пиком 2008 -го года. Его выбрала Сан-Антонио и обменяла его Феникс под крыло Стива Нэша. На четвертое место нашего рейтинга я бы поставил выбор Монте Элиса под 40 пиком 2005 -го года. Уже в свой второй сезон в лиге Монта вывел бесшибашный Голден Стейт времен Донни Нельсона в плей-офф и получил награду самого прогрессирующего игрока. Вспомним, что его поменяли на Эндрю Богута, а когда и под каким пиком выбрали Богута, да, все верно, его выбрали тоже в 2005 году под первым пиком. На третье место рейтинга я поставил выбор Марка Газоля под 48 пиком на драфте 2007 -го года. Его выбрал Лейкерс, но обменял его Мемфис. Одной команде он принес чемпионство, а второй э, принес очень сильного центрового, одного из двух самых разносторонних наряду с Жуакимом много центровых в NBA. На втором месте э, выбор Ленарда по 15 пикам 2011 -го года. Этого игрока выбрала Индиана, но, к моему огромному счастью, обменяла его в Сан-Антонио на Джорджа Хилла. На тот момент казалось, что этот обмен однозначно в пользу Индианы, потому что Джордж Хилл был игроком стартовой пятерки Сан-Антонио и приносил этой команде немалую пользу. Но, как показало время, что Сан-Антонио и их гениальный менеджмент не ошибся в своем выборе. Шелден Уильямс, Патрик О'Брайн и Алексей Печеров. Знаете, что объединяет всех этих баскетболистов? Всех их выбрали на драфте 2006 года в первой двадцатке, раньше, чем выбрали по 21 пикам Раджона Ронда. Рондо – это безоговорочно лучший баскетболист нынешнего состава Бостона. Более того, он единственный, кто остался в команде со времен своего выбора на драфте 2006 года. Видископ. Спортивное видео. Ну извините, ну блин, не мой день сегодня, что могу сделать. Рондо это безоговорочно лучший футбол.